Мне стало тесно просто ее переехала и поехала дальше Харли мучая говно собака бежала шмяк сдох потрясающая женщина и да? ломается девушка да. косметичку да. причесаться бы не мешало бы ну что, друзья, снова здравствуйте, долгожданный выпуск для вас, да, очередной на канале Globus Moto, меня зовут Патрик И, и кстати, всем спасибо, кто смотрел предыдущие выпуски с хреновым звуком, сейчас, как вы видите, звук идет более-менее ничего Благодарю вас за терпение и за понимание, сейчас приехали все мои барахлишки из Москвы в Ростов, потому как мы здесь задержались уже более чем на два месяца практически мы здесь Мы сейчас в ростове и направляемся в салон харли дэвидсон как бы это ни звучало странно на канале Globus Moto звучит название харли дэвидсон да мы в их подбор не берем либо только очень крайне редко дело в том что ну в харлеях вот лично я не шарю от слова совсем подговорили одну девушку чтобы она рассказала нам о своем мотоцикле потому что она на этом мотоцикле откатала несколько десятков тысяч километров На данном мотоцикле она переколесила очень много У нее где-то в инстаграме, кстати, вот сейчас вы видите ее инстаграм У нее всегда где-то какие-то поездки То есть это самая одна из самых загадочных а, мото города Ростова-на-Дону Сегодня на канале Globus Moto неуловимая Люсьен на своем Харли Дэвидсон Шпроцтер Шпроцтер, Шпро... шпроцтер Ну, вы поняли а, и сейчас нам Люсьен расскажет все о своем мотоцикле Давайте уже доедем до этого священного для Харливодов места, салон Харли Дэвидсон Сегодня там представляется какой-то новый мотоцикл аля эндура от ХД а, Я понятия не имею о ХД ничего, знаю только то, что они ездят на ремнях и у них вот так вот болтается мотор Пускай нам Люсьен расскажет все об этом мотоцикле, что она знает Погнали! Ну что, друзья, приехали мы к сервису Вот он, Харли Дэвидсон за, С обратной стороны, сзади от меня Сейчас а, будем выгружаться Тут целая кипа всяческих различных Моих там нечтяков, фото, видео Сейчас зайдем в ХД Посмотрим локацию какую-нибудь Максимально удобную и уже а, Настроимся камеры, будем вещать Сейчас пока пойдем поздороваемся с Люсиен. ёпа Привет. Привет. Привет Привет, красотка Человек, который видит Это она, это она. друзья привет вы снова на канале глобус Moto, и меня зовут патрик со мной сегодня сидит вот прекрасная мадам люсьен не побоюсь этого слова одна из самых загадочных а, леди мотоледи и особ ростовой ростовской области а, которой я уже говорил неоднократно что она проехала тысячи километров наверное, десятки тысяч да на своем любимом харли-дэвидсон и люсьен расскажи пожалуйста о своем мотоцикле и Вообще ОХД, я в них ни хрена не понимаю. Я тоже ни хрена не понимаю, я только ездить люблю. Ну, я свой первый мотоцикл Харль Дэвидсон я купила в 2008 году. Harley Дэвидсон для меня не был никогда особой там какой-то мечтой, там, или же идолом для преклонения. Ну просто был это один, один из вариантов смены мотоцикла. И мне порекомендовали взять Спорстер для начала. Но для начала все равно я взяла литр 200, но не 883. И вот с 2008 года по текущий момент я езжу на мотоцикле спортстер литр 200 Сейчас я езжу уже на втором мотоцикле в своем. Первый какой я, у тебя пер, был? Первый был кастом модификация. Сейчас у меня модификация low. На каждом из них я уже проехала. Oh, right. Райдер, просто лоу. Не-не-не, райдер. Не друг... Лоу это... я... райдер это вообще другая модель. Это не я просто слышал, <laughs> там, поэтому да. Нет, просто. нет, лоу, просто он чуть ниже до этого был кас. Там там спецованные колеса там, и некоторые другие прибомбасы. Это уже второй мой мотоцикл Harley-Davidson Sportster. Первый был синего цвета, Custom, как я уже говорила. Это модель Low. Отличается он тем, что у модели Custom 21 переднее колесо 21 диаметра. И оно спецованное, и подразумевает наличие камеры. У этой модели переднее колесо 19-дюймовое и литой диск. Также эта модель чуть ниже, поэтому называется low по лучше, чем custom. Поясню, почему мы не смотрим Harley-Davidson, почему мы их не рассматриваем. У нас пару выпусков было, что мы рассматривали, но это опять же, Патрик, пожалуйста, посмотри, больше некому. Я там посмотрел, там, ну да, колеса целые, там, не спущенные, там, вилка работает, и все хорошо. Лично, что я знаю про Harley-Davidson, это то, что он американец, делается в Милуоке, создан был двумя братьями, и а, у него вот так вот шатается мотор, и все э, ключи они, у него идут дюймовые и резьбы. Это все, что я знаю про Хали Девиса. Ну есть еще, да, обычно это обсуждают очень сильно в интернете, что он сыт маслом, да, но это ж как, если, же как ты что знаешь? Если в Корее точно, есть точно это масло, знаешь? То, оно да, капает, да, да. Да. Нет, если капает масло, если значит капает оно масло, есть. То, то, <laughs> да, да, да. Мотоциклы Harley Davidson где-то после 2000 -го года это же очень достаточно надежные мотоциклы, особенно спортсер, он достаточно, да, он очень сильно выносливый, абсолютно неприхотливый ни к бензину, ни к сервису, очень ремонта пригоден, поэтому, наверное, я на нем и езжу. Когда после первого спорса у меня стал вопрос выбора, что же купить снова, я снова купила спорсера, просто чуть-чуть посвежее и с чуть-чуть меньшим пробегом. А первый спорсер, напомни, когда ты купила? В 2008 году. В 2008 году это будет твой первый мотоцикл? Нет, это был не первый мотоцикл. Первый мотоцикл у меня был Honda ST400, потом был у меня Suzuki Intruder 800, да. И вот, соответственно, по росту объема двигателя следующем стал спорсера литр 200. А почему именно ХД? В 2008 году, в принципе, еще тогда не было так сильно распространено Харли Дэвидсон и движение, и сервис был только один в Москве, но тем не менее люди, которые любят мотоциклы, которые любят чоперы, все равно рассматривают Харли Дэвидсон как икону стиля, и что все остальные чопперы других марок это только лишь копии Харли Дэвидсон. После Suzuki Intruder 800 альтернативы рассматривались Yamaha Virago 1.100, Suzuki Intruder 400, но к 2008 году этих мотоциклов уже осталось не так много в нормальном состоянии. Мне, в общем, просто случайно даже предложили, не хочешь ли попробовать спортстер?" Я говорю, ну, почему бы и нет? Ну, вот, тем более, что он на тот момент был, это в 2008 году покупала, 2006 года он был выпуска, 2005 модельного, то есть он был свежий, с пробегом всего 1500 километров. Поэтому, несмотря на холод, октябрь и ночной перегон, этого мотоцикла из Краснодара в Ростов, вот, в общем, я стала счастливым его обладателем. О чем я и пытаюсь донести, то что в 2008 году а не то, что мотосервисов не было на юге, там, в Ростове-на-Дону, на юге России, да, в Москве их было один-два как тебя угораздило, либо как ты осмелилась приобрести Харли Дэвидсон, не зная, есть ли запчасти, что в него заливать, какие фильтра и тому подобное. Вот это вот вопрос. Сейчас, понятное дело, мы сидим в шикарном а, мотосалоне, я считаю, ну, я никогда не был в ХД, да, только в Москве так пробегом, а, ну я считаю что здесь салон очень крутой относительно например ростова и ростовской области это чуть ли не самый такой фишемебельный салон где есть отдельная зона где можно попить кофейку посидеть по пообщаться там отдохнуть под кондеем суть не в этом здесь сейчас в 2021 году это вообще спору нет вы видите какие есть наличия запчастей а в 2008 году как это вообще ну я же к мотоциклизму пришла не просто так одна сама да в любом случае есть ну это как у всех да в любом случае это кто-то подтянул кто -то посоветовал кто-то поддержал кто-то научил вот да в моем случае это были мотоклубы все известные российские соответственно там люди у них выходы были ну да конечно то есть люди занимались ремонтом и были свои каналы запчастей поэтому ну это меня как-то даже особо не волновало тем более что невзирая на то что в интернете много пишут о том что харли ломает говно несмотря на то что несмотря на то что да харли постоянно ругают и говорят что это ломучее говно вот. В той среде, в которой я общалась, это все, в общем, опровергалось длинными поездками, длительными сроками владения, и по факту, конечно же, это все не более чем шутка, фейк там, и так далее. То есть, да, в общем, мне не нужно было этих запчастей, там, килограммы, тонны и так далее. Есть, я это абсолютно... расходники, абсолютно расходники без проблем. Масло, фильтра, все это было в Ростове, то есть и из Москвы можно было там привезти, из-за границы. Учитывая, что я знаю Лисьен не первый год, мы с ней познакомились, наверное, когда приезжал Синус в Ростов, это был 2009 или 2010 да, год, да. тогда я с ней познакомился, ну думал, ну Харли Харли, да, ну там ломучье говно, как все обычно об этом говорят. Но ситуация в том, что я видел в инстаграме, сколько она проезжает, там мне не няшки были, не вот смотрите, вот я клубничку кушаю, а она ездит, ездит там-то-дам-там-там, там, там, и не ломается. И как бы после этого я начал задумываться, действительно ли Харлей такое ломучее, как про него говорят. Сколько километров ты ну, вот, проехала в общей сложности на двух мотоциклах? Ну, где-то к 200 тысячам приближается. А сейчас пробег. на этом мотоцикле у тебя сколько пробег? 68 тысяч миль. Это сотка? Это больше сотки, но я его взяла с пробегом 17. 17 17 тысяч миль. 17 тысяч миль, 17 миль Охренеть. было. Охренеть. Вот моих на нем уже где-то 50. Лайкосик месяц. не забудьте воткнуть вот сюда вот, в описании. Ну и на предыдущем было примерно столько же, но чуть-чуть побольше. А, до этого брала мотоцикл, сколько там был пробег? Полторы тысячи километров. То есть ты на него только расходники, масло, фильтра, там такой, и проблем никогда с ним не с этим не было? Вот общий пробег. 66. А, я сказала 68. 66, да, с половиной. У Harley Davidson, как и любых других мотоциклов, есть свои интервалы межсервисные. Как у всех мотоциклов. Естественно, как... Заботливый хозяин своего подходят, мотоцикла да, да, конечно же, своевременно Нужно делать ТО, своевременно Нужно менять определенные запчасти То есть не только масло фильтра менять там, Раз там, в пять, или там, в случае с Харлеем Это 8 тысяч километров межсервисный интервал Но и, конечно же, надо вовремя менять там, Подшипники, ремни, жидкость тормозную там, все, все эти регламентные процедуры Обязательно нужно делать Но это на любом мотоцикле так надо делать Даже на Хонде, между прочим Конечно же, у меня были поломки всякие Разные были и простые, и сложные Должные поломки были, но а, в большей части они связаны были не с тем, что это ненадежность мотоцикла, а с тем, что скорее он своевременно не был обслужен То есть у меня, допустим, в Австрии в 2010 году а, у меня накрылось сцепление, сгорело просто Ну и вот надо было просто, просто своевременно поменять В Австрии Да, В Австрии, в Австрии. Я просто замер, извини, uh -huh. в Крыму у меня открутился, открутилась клемма аккумулятора. Но я не считаю, это, что это какие-то, да, это, это, это ерунда. Это, тем более, тем что при Харле, да, да, да. вибрациях Харлея, вот, да, Это, в общем, не считается uh -huh. поломкой. Краник у меня тек, бензобака. Надо сказать, что у меня Харлеи предыдущие. Этот они у меня карб, карбовые. Uh -huh. а, да, олдскул. <laughs> Наш <All -school. laughs> nah, человек. Мы на карбюраторе. Легендарный Харлеевский звук. Это звук именно мотоцикла Спорстер. краник бензобака, там просто прохудилась мембрана, я регулярно заливал мне свечи. периоды, когда я заказывала краник, но ну, ездила еще со старым, я ездила с наждачкой, выкручивала свечи после каждых 500 километров, чистила их наждачкой, закручивала обратно и ехала дальше. Потом менялся краник и все осталось на свои места. Это в пробегах уже там под 50 тысяч километров примерно. Напоминает, когда у меня с корбами была проблема на Хонде Магнабы 45, мы таким образом познакомились с моей женой с Инной, я подъезжаю к светофору, быстренько спрыгиваю с мотоцикла, откручиваю а, бардачок, вытаскиваю туда ключ, выкручиваю быстренько свечку, чищу быстренько все это дело, закручиваю. Да, да, у да. меня это хватало, буквально вот занимало 55-60 секунд. То есть пока светофор горит, я это все делал, собирал и ехал дальше. Ты мне сейчас рассказала историю, как будто вот мое отражение только в больших пробегах. Извини, я Нет, на светофоре я так не делала, конечно. Мне чуть поспокойнее было. Была у меня ситуация, когда у меня аккумулятор сдох. Thank you. Осыпался. Я не помню, я где-то в дальнем пробеге была или просто в гости ездила в Москву к ребятам. Не доехала до дома 60 километров, то есть где-то за 300 километров где-то он у меня начал показывать признаки того, что он потихоньку умирает. Вот я на нем доехала уже вот сколько могла из 60 километров до дома меня забирал эвакуатор. Ну хотя бы так поближе подъехала, да? Обидно. Да. Этот мотоцикл претерпел достаточно много изменений. К счастью, он мне достался в общем-то уже таким доработанным для целей путешествий дальних. Так, на нем установлено ветровое стекло Что в дальних поездках очень важно Потому что отбивает ветер, отбивает дождь Соответственно, ты меньше промокаешь В общем, стекло это очень важный элемент для мотоцикла в дальних поездках Также на мотоцикле были предустановлены, когда я его покупала, подогрев ручек руля Что тоже очень важно, особенно это сильно меня выручало в поездке в Норвегию Но уже были установлены вот такая пластиковая защита рук Для дополнительной защиты от от осадков и как дополнительное средство для утепления. Здесь установлен хром-пакет подножки, установлены форварды хромированные, установлены крышки хромированные. Что еще из ремонтов? Ну вот в Австрии у меня сцепление износилось, причем... Австрия. Да, ремонтировали меня в Вене, в официальном дилере Harley Davidson, меняли сцепление полностью, стоило мне это примерно половину всей стоимости поездки в Австрию. Но тем не менее, все благополучно закончилось. Вернее, как мне там, да, мне поставили там новое сцепление. Я ремонтировалась дважды. То есть, когда у меня сцепление совсем накрылось, мы кое-как доехали до Граца. Это район Австрии-Каринтия. Там не было в наличии комплекта моего сцепления. Мне подкинули там фальш-диск, чтобы я из Граца смогла доехать до Вены. Это 200 километров. Заказали мне там ТО на следующий день с заменой сцепления. И вот мы переночевали в Граце. Доехали 200 километров. Да. Причем, да, меня проинструктировал механик, сказал, что смотри, Аккуратнее. да, аккуратно, никаких резких движений, 80 километров километров в час и вот ну, тошни до я Вены. Я помню эту историю, ты описывал ее на, на байке, да. да, да, я, да. Я, я просто так кусками помню, потому что прошло уже лет Десять. В... 2010 год, 2010 год это был, 11 лет, но давно уже время прошло, как бы, скажи мне, какие-то серьезные поломки были ли с ними, с этим мотоциклами или с этим мотоциклом, там, коробка, может быть, капитальный мотор разбирали, либо так вот, клапана построили, нет, нет, ни клапанов, ничего, там стоят, да, не знаю, я люблю ездить на мотоцикле, а не ремонтировать его, поэтому спорстер, до 100 тысяч километров, в принципе, вообще туда нет необходимости, никакой загляд, он даже не потеет. Глобальных ремонтов мне не делают. Я же говорю, у меня были замена краника, замена сцепления, но это все более регламентная даже процедура. Это, еще... это расходники 2-го, 3-го уровня? А, да. Вот на 50 тысячах стабильно и на предыдущем мотоцикле, и на этом подшипник маятника. Не могли понять, что происходит. Я постоянно, еще на предыдущем мотоцикле это было, я начала жаловаться на то, что у меня мотоцикл подсносят. Да, я не могла входить в повороты. То есть мотоцикл, как пластилина, он у меня не слушается. Грешили на резину, грешили на, там, на ось, на все что угодно, а, и только потом догадались до подшипника майки. Ну то есть пошатали, а он хрустит. Да, да, да, да, совершенно верно. И вот на этом на втором мотоцикле точно такая же В районе 50 тысяч километров тоже начались такие же вот при заходах повороты mm -hmm. особенно это чувствуется на наших серпантинах, вот сочинских там или в горах где-то. Я уже знаю, что это значит. Я сразу же приехала на сервис, вот как раз таки к дилеру. Говорю, Ребята, мне нужно поменять вот это уже сразу без всяких шаманств, без всяких исследований. говорю, да, вот мне это надо из регламентного. А что еще? Цепь первичной Передачи с натяжителем, но это Опять-таки тоже это по регламенту Этот мотоцикл достался мне уже с установленными Вот такими фирменными кофрами Очень удобные, они пластиковые Внутри практически обтянутая обтянутые он выглядят шикарно Повторяют линии мотоцикла И вообще выглядит очень женственно Уже мной был установлен еще дополнительно багажник Потому что когда летом едешь на север И перепад температуры составляет От 35 градусов до фактически Нуля градусов, с собой нужно везти очень много вещей Соответственно, вещи у меня здесь, здесь Вот здесь еще в большом рюкзаке И еще вот здесь на багажнике Особенно это было актуально для Норвегии Потому что вещи нужно брать с собой теплые Соответственно, всегда не хватает места Для того, чтобы привезти с собой Какие-то вещи, какие-то сувениры Был у меня неприятный случай э, В Чечне Да, в Чечне Порвался у меня ремень Ну, опять-таки, да, да, ременной привод. Он порвался вот. или посыпался? он порвался. Попала. Порвался. Да, просто вот порвался. Никогда не видел, что порвался. Мы ездили, да, мы ездили с подругой тоже на Харле, на двух Хорле. Девочки, Две девочки на двух Харлеах поехали в Чечню и Дагестан, да? И мы ездили в Аргунское ущелье, а там порядка 20 километров грунтовки к каменной дороге. Тогда 208. 2018 2017. 18 17, 2017. Я помню, что мы там были, потом она туда поехала. Это как бы буквально там год-разницы, или в этот же год. Это было прикольно наблюдать по фоткам. Смотрите, у тебя же есть, правильно? Инстаграм, Инстаграм вот есть. Можем фотки, кстати, поставлять этим скажу. Да, сказать. можно по поставлять фотки, да. Мы съездили в Аргунское ущелье. Благополучно туда-назад вернулись, поставили мотоциклы в гостинице и на следующее утро планировали ехать на озеро Казиноам. помыли мотоциклы с вечера после всей этой пыли и грязи торговского вот, ущелья. Утром выкатываться уже все в экипе, одетая, выжимаю сцепление, включаю передачу, открываю газ и не еду не понимаю, почему не еду, стою на месте, есть, газую, не еду. Может, вы порвали Вот, я, ну, нет, вряд а ли. Ты доехала как-то? Как-то доехала. То и, есть... на... и Наташка мне такая говорит, а, Люся, ремень, и ремень делает так, шмяк, ну, как падает. будто его да. просто порезали, может быть, а я, я просто никогда но... не видел, что при рвались, честно. Ну, я вот, не знаю, но... зубцы слизываются. Да. Нет, с зубцами все нормально было, порвался ремень, но я думаю, что причиной стала, скорее всего, просто камень попал. Mm. А, кстати, да. да потому что, а, я а же говорю, цели. вот каменистой дороги была порядка 20 километров, и вот я думаю, что камень сыграл свою зло. Лучшую... И еще мы налетели там на полицейские, на лежачие, может быть, тоже это подтолкнуло. Ну, да. В общем, ряд обстоятельств. Слава Богу, у меня был дома старый ремень. А шкивы не надо было менять? Там ремень ничего не покоцан? А, нет, после этого, ну, как бы, сам обрыв ремня, он не влечет за собой автоматически замену шкивов. Но шкивы, смысле, а, шкивы... не, не покоцаны, нормально? Нет, не шкивы, как и ремень, имеют тоже свой срок службы, их тоже нужно по регламенту а, менять. На одну замену шкивов приходится две замены да. ремня. То есть шкивы меняются где-то примерно раз в 100 тысяч километров. Ну, на предыдущем 50, своем да? Харле я меняла шкивы, но ну, ремень меняла два раза, а шкивы я меняла один. Раз. На 100 тысяч хватает их получается. Да, да, но потом они просто, там начинается взаимная работа, и они, поскольку они сточенные шкивы, они начинают точить ремень. То есть да, ты меняешь понимаю. ремень, а он быстрее Убивает изнашивается. Убивает ремень из-за Да, да, поэтому... Как на... цепи звезды примерно. Да, да, совершенно верно. Второй мотоцикл я купил за 360 тысяч рублей. В 2006. Он на корбах. Да, это был последний год, который а, был на, кар на И... карбюраторе. Также сюда, конечно же, был установлен система для навигации. Он подключен к бортовой сети. Навигатор у меня том достался он мне совершенно случайно. Мне пришлось его купить в гамбурге, потому что а, мой предыдущий навигатор, Гармин, которому было уже к тому моменту 10 лет, приказал долго жить. Он перестал слушаться сенсорного экрана. А, в него перестали помещаться кар карты. А, они помещались туда только на двух гиговых флеш. Поэтому... Кое-как, проехав почти полторы тысячи километров без навигации, фактически, я кое-как добралась до Гамбурга. И в Гамбурге уже мне пришлось купить новый навигатор TomTom. -tom. Очень удачная система. Это единственный навигатор был, который русифицированный на тот момент. Чем он был удобен? Тем, что в него карты загружаются через Wi-Fi, не предусматривает он установки каких-то карт. И, соответственно, обновление карт может произойти в любом месте, где есть подключение к интернету В стоимость навигатора входит пожизненное обновление карт, поэтому... В общем, эта модель очень удобная, и последние два года очень активно обновляются карты России, то есть, конечно, там более подробные карты Европы были, ну и вообще любые, любых других стран. А, с Россией была на тот момент, это восемнадцатый год, это была небольшая проблема, а, но сейчас карты России очень активно обновляются, поэтому очень удачно, очень довольна навигатором Томтом. -том. То сколько в год ты тратишь на него? Резину, масла, фильтра? Да, ну все зависит от количества пробега, то есть… Но у тебя-то пробеги? Ну, у меня нет, сейчас в последнее время у меня не очень большие пробеги самые большие пробеги у меня были в девятом-десятом году было больше 20 то есть 20 23 тысячи километров в год я проезжала а в прошлом году у меня было 16 ну так себе девушка вот. а, ну наверное, все затраты на мотоцикл на содержание мотоцикла они все-таки не совсем ежегодные mm -hmm. то есть условно говоря если межсервисный интервал 8000 то вот на 16 тысяч километров у меня идет два обычных совершенно стандартных ТО, то есть замена масел, замена фильтров. У меня стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления, поэтому на это нет затрат по сути, где-то это выливается одно ТО, это где-то порядка 8000 рублей. Угу. Соответственно, два Масло. ТО, да. то да. дисплей, с работой. Да. Да. Ну, то есть, грубо говоря, если сравнивать с японцами, которые у тебя были, Suzuki и Honda, да? Я то на них есть... столько не наезжала просто. Ну, все равно ты что примерно понимаешь, то есть примерно одно и то же. Ну, то есть разница не очень. Уже расходит. сложно сравнить. Дело в том, что у меня стит был, это был 2006 год. Угу. То есть цены несопоставимы, Согласна. которые сейчас и которые были тогда. Поэтому сложно сказать. Вот молодец, да? Вот все-таки вот, вот, вот, вот умничка просто. Прямоточный выхлоп. Не знаю, чего производство на нем не написано, но звучит красиво. Можем сейчас послушать. Все зависит от резины, разная резина по-разному снашивается. Как правило, мне в среднем резины хватает на два сезона, то есть где-то на 30-35 тысяч, то есть в общем нормально. Два или три года назад Мишлен презентовала Скёрчер. резину Скорчер и а, скорч... Скорчер. Да. Скорчер не стала я брать, дорого. Дорого, ну это да, но они презентовали. Сейчас, кстати, я зашел, сейчас э, в салоне стоит новый а Pan American, да, он называется? Pan America, Pan America. Да. и там стоит Мишлен и написано Harley-Davidson, именно прямо на резине, то есть специально разработанный именно для вот этого Pan American. У Dunlop тоже есть серия Harley-Davidson, отдельно своя собственная 404 модель, но лично мне данлап не очень, мне кажется, жестковат, и Metzeller тоже я пробовала, тоже мне показался он дубоватым. слишком да, дубоватым, да, мне не понравился. Вот... Оптика, конечно, здесь достаточно слабая стоит, просится уже современная галогеновая фара, либо же дополнительное световое оборудование. Я, в принципе, не люблю ездить ночью, стараюсь этого не делать. В общем, в целом мне хватает. Про авария. Я езжу очень аккуратно. Стараюсь не превышать, за исключением, если на трассе куда-то далеко ты сильно едешь, просто на маленькой скорости, на 90-100 км в час ты засыпаешь. Поэтому я по трассе я еду все-таки где-то 130. Больше уже некомфортно, потому что больше уже начинает сдувать, ты начинаешь напрягаться, сильнее уставать, меньше проезжаешь, ну и так далее. То есть вот где-то 110-130 это оптимальная скорость. Для тех, кто не ездил на дальняк, поясняю, когда едешь 100, начинается монотонность, и ты начинаешь присыпать. Когда едешь 140, допустим, да, начинается вырабатываться немножко адреналин, то есть это подсознательно. И, и, и мы концентрируешься сильнее не так на происходящее засыпаем, вокруг. Да. А это получается в данном случае примерно золотая середина. То есть 120-130, там чуть ускорился, оп, проснулся, поехал дальше. А, и засыпаешь не тоже хочешь спать, не ляк, отдохни, нет. А от монотонности. И так вот 3-4 часа там пока не доедешь до заправки. Извините, я перебил. Поэтому хочу сказать, что аварии происходили не потому, что это какое-то лихачество, там несоблюдение правил, это ошибки. то что ошибки пилотирования Твои или... Мои. Мои, да, конечно. То есть в обоих случаях я вот дважды была, я считаю, в, ну можно сказать, что в серьезных авариях. Один раз это было на трассе на скорости, там около 90 км в час. Просто отвлеклась, ехали в колонне Отвлеклась по зеркалам. Впереди меня мотоцикл начал тормаживаться. Я поздно увидела, что у него стопаки. Схватила передний тормоз, забыв про задний. Вот. И, а, да, под, по, подвернулось переднее колесо, упали на левый бок, вот так вокруг своей оси провернулись. И дальше вот я пошла кувыркаться по дороге, ага. мотоцикл полетел искря на левом боку. То есть столкновения с кем не было? Нет, столкновения не было. Да, да, да, это... да. К счастью, к счастью было... Было. А, был дождь, было холодно мой месяц, пострадал конечно больше мотоцикл, чем я. Т Серьезных у него повреждений не было, то есть левая сторона у него была сейчас повреждены органы управления, рычаги, ручки, а, кофры. А, у меня был очень сильный ушиб локтя, у меня в месяц я не разгибалась рука, вот. но в остальном все было хорошо, отработала защита. Я была полном экипе. А, в, поскольку шел дождь, был дождевик, дождик, дождик поплавился угу. от асфальта, ну, от, от скользячки. От нагрева, от нагрева, да, от скользячки. Да. Ну, все обошлось, все нормально. То есть, Это было, кстати, тоже 60 несчастных километров, не доехали угу. до Астрахани. А, вызвали ребята машину, меня погрузили. Я, правда, там еще в обморок по пути упала. Угу. Ну, конечно, стресс такой. Ну, да, Мотоцикл да. переслали сюда, здесь заменили рычаги сломанные. В принципе, все. То есть Больше особо никаких повреждений не угу. было. Тормоза здесь Здесь стоят только с одной стороны тормозной диск, двухпоршневые тормоза стоят спереди и сзади. Это, конечно же, тормоза не как у спортбайка, но, опять-таки, для данного веса, для данного вида поездок мне вполне этого достаточно. Ни разу меня не подводили, но, опять-таки, тоже все зависит от манеры езды. Вторая авария у меня была, я собаку сбила. Mm. Ну, ты знаешь, я писала, собака, это, сука. Это самое отвратительное вот это ДТП, когда вот едешь, никого нет и просто резко выбегает, да. а ты уже не да. То есть... Я не неслась, там, там школа Знак несу, 40 лежащие полицейские да. вот. Но в этой аварии мотоцикл не пострадал Вообще, потому что скорость была нулевая Собака я все-таки сбила то есть Я ехала по левой полосе, собака бежала Бежала параллельно Самый лучший способ, собаку объезжать не надо Она сама вас оббежит Это золотое правило, которым надо пользоваться И не пытаться никуда не метаться Соответственно, этим правилом я руководствовалась Ехала себе спокойненько, свои несчастные 30 там, километров По какой-то причине собака бежала-бежала И решила вот не параллельно бежать, я а кинулась под колесо Кстати, возможно, если бы скорость была больше, я бы просто ее переехала и поехала бы дальше а поскольку скорость была маленькая, вот, вот это, ну, из, да. из этого столкновения мы с мотоциклом опять-таки упали. Потеря в равновесии. Да, да. меня мотоцикл придавил. Мы никуда у нас ни скользячки не было, ничего. То есть меня придавило мотоциклом, я вылезти, сама не могла из-под него. люди подбежали, да, подняли. И после этого у меня была сильная гематома, делали операцию по удалению гематомы. И я месяц ходила в гипсе, потому что чтобы нового кровоизлияния не было. Кошмар. Да. Казалось бы, ну, ногу на, месте, на ноге да, повредила. Да, на месте. Фактически упадение было на месте, то есть там скорость была ничтожена. скорость, да. да. да. Это, да. конечно, пипец подогрев ручек руля волшебная вещь пока она работает по сути когда они по какой-то причине ломаются перегорают, они в любом случае от любого воздействия влаги починить ручки с подогревом практически невозможно поэтому ручки приходится покупать заново ручки с подогревом очень неремонтопригодный аксессуар у меня подогрев ручек руля на данный момент сгорел В 2019 году когда я ездила на nord cup купила себе так называемый валенки на руль вот это был совершенно незаменимый аксессуар к сожалению сейчас их с собой нет потому что сегодня жарко, рука просовывается внутрь, внутри они обшиты мехом, снаружи они обшиты непромокаемым материалом. Этим валенкам для руля я очень сильно благодарна, потому что только благодаря им при температуре в плюс 6 градусов и не прекращаюсь дожди несколько сот километров, я могла ехать по Норвегии. Я мотоцикл приобретала именно для того, чтобы получить большую свободу, именно для того, чтобы ездить, путешествовать и познавать. Я, в принципе, родилась в семье, у меня родители, которые путешествуют, у меня родители походники, все детство я провела с родителями во всяких разных поездках походах и так далее и, соответственно когда ты вырастаешь надо уже искать какие-то альтернативные маршруты соответственно когда я училась в школе когда я училась в университете естественно тоже это были все любые коллективные выезды в любую сторону все это было и по сути я к моменту когда я купила мотоцикл все ближайшие горизонты были уже познаны вплоть до москвы в общем то то есть я в командировке с мамой часто в москву летала первые два года я здесь поездила по округе мне стало тесно первый свой Дальний выезд у меня был в 2008 году Я поехала одна в Москву Конечно же у меня были по дороге Какие-то группы поддержки на всякий случай Ну, слава богу, все обошлось Я нормально доехала до Москвы Невзирая на то, что тогда М4 только начинала ремонтироваться И до Москвы я тогда ехала больше 15 часов Нормально, в принципе Ну, сейчас я за 12 доезжаю Это сейчас, в принципе, как первое проходит, это нормально Тем более тогда еще дороги были ужасные Мы раньше тоже доезжали там часов до... 14-12, да, но это без заднего да. полушария мозга приезжает. Да. Потом был Минск, Беларусь, потом был Брест, Беларусь, а потом появилась Европа. В 2010 году я впервые поехала в Европу, был у меня напарник, Спасибо вам большое, что взял меня с собой Показал все, как это выглядит В принципе, один раз главное, чтобы показали Чтобы вот не было вот этого страха неизвестного можно, да, да, вот это да. И в принципе, дальше я уже самостоятельно ездила в Европу И В 2011 году, в 2013 году, в 2014 году В 2016 году я ездила в Норвегию Южную часть Норвегии обследовала Есть специальная защита на дуги Тоже непромокаемые чехольчики, которые надеваются сюда Они закрывают от ветра от дождя так. и в холодную погоду не дают остывать двигателю и позволяют сохранять ему рабочую температуру. Естественно, сейчас лето, и сейчас, конечно же, я их не надеваю, потому что иначе будет перегрев двигателя, но в плохую погоду, в грязь, это очень здоровская такая вещь, что это относительно недорого, они из непромокаемой ткани на липучках очень быстро оставятся, очень быстро снимаются. Ты девушка, ездишь одна, как ты ну, обслуживаешь, ты в путешествиях ищешь сервис, либо ты с собой возишь масло, там, или как это происходит? Ну, вот ты, например, уехала куда-нибудь в Архангельск либо там еще куда-нибудь, вот как это происходит? Путешествия в основном все укладываются в межсервисный интервал, то есть, как правило, я делаю ТО перед тем, как далеко куда-то ехать. А, ТО я делаю последние три года, я делаю, конечно же, у официального дилера, а, потому что, ну, лучше официального дилера с, со своими инструментами этого не сделает никто, с фирменными запчастями, маслами и гарантиями и со специальными съемниками, я, вам, я вас уверяю. Да, кстати, да, это замена вопроса о замене сцепления оригинальные, либо там специальные съемники, я знаю по себе, потому что у нас мотосервис по японцам и я просто, поэтому не беремся мы за Харли Дэвидсон, за Дукати потому что там такой спектр, вот такой ящик нужно всяких оригинальных, извините, перебил. Когда не было салона, эти съемки точили на, на станках кустарным способом и конечно же от этого страдали и запчасти и качество обслуживания и все остальное прочее сейчас конечно все замечательно спасибо огромное салону за это делаю т.о. и спокойненько уезжаю в поездку конечно же в поездках бывают нештатные ситуации были у меня случаи когда пр проколы колеса замена сцепления это, это было да в австрии где есть возможность конечно же я обращаюсь в салон а у меня ниппель у меня отломился ниппель на Сосок. Камере. Сосок да, такой да, такой. сосок. Да, и в Норвегии, в Осло, как раз таки в салоне Харли Дэйтс, мне меняли камеру на мотоцикле. Во вторую мою поездку в Норвегию у меня тоже что-то было с передним колесом, я не помню, что-то какое-то, почему-то оно у меня спускало Мне тогда рихтовали диск переднего колеса, делала просто на случайном сервисе, потому что рядом не было никаких салонов Harley Davidson, никаких сервисов официальных не было Просто приехала в шиномонтаж и мне там делали ремонт Конечно же, это все происходит с помощью каких-то людей, то есть, как правило, в отеле ты начинаешь наводить справки, где что, как, куда можно подъехать, гуглишь на картах, все это забиваешь наверху Едешь сам, общаешься на английском, ну на ломаном, на каком угодно. Все тебя понимают, Я потому что люди очень открыты. Лучше, чем у меня. А, нет, вообще плохой английский. А, давай. Вообще плохой. Я нур тужур а, С собой вожу инструменты минимальный набор ключей там причем ключи у меня не дюймовые ключи у меня метрические потому что ну можно можно метрическими ключами открыть, да, сделать Немножко, у меня да, только да? дюймовые у меня только ага. торцевые ключи что у меня есть из запчастей в косметичку ага. мы раскроем косметичку. да да они в косметичке лежат совершенно у меня там наждачка со времен когда у меня тек краник для зачистки свечей запасные свечи Набор жгутов и вот этих вот, как это называется, ключ, в общем, для того, чтобы зачистить отверстие, если пробиваешь резину Сейчас у меня резина, слава богу, бескамерная Ни разу мне лично не пригождался этот набор Все время кому-то другому показывала помощь с помощью своих жгутов, своих приспособлений Единственный раз мне, у меня, я пробила колесо э, в киле и Скилля в Клайпеду мы шли на Пароме. И вот в Клайпеде мне ставили уже в сервисе жгут, потому что не, не было поблизости людей, которые бы смогли это, эту операцию провернуть, хотя все необходимые элементы у меня были с собой. Стандартный набор это предохранители, конечно же. Это скотч, это ВД-40. Синяя изолента. Синяя изолента, ВД-40. Красный герметик. Герметика, кстати, нету. Не нужен. Не нужен. А вот На не раз, да. А вот у меня мне не нужен герметик, у меня ничего не течет, у меня ничего не разбалтывается, не, хорлей, не, не раскручиваются резьбы, да, абсолютно. Герметик никогда с собой не возила. Жгуты, ага. все, стяжки, стяжки, да, да, да, тяжкие. Стяжки. Стяжки. стяжки, да, конечно. Все стяжки. можно починить при помощи изоленты, да, и, изоленты и пластиковых и стяжек. стяжек. Да. Потрясающая <laughs> да. женщина. Ну, я тебе так скажу что по размеру и по ну вообще в принципе по оснащению это крупнейший салон вообще вот на юге россии я крупнее салон чем этот встречала только в Вене. представим что у тебя сейчас то энное количество вот, денег вот сколько хочешь а какой бы ты себе хотела мотоцикл вот просто тебе вот, вот любой. Поскольку Хар Харлей подразумевает езду по асфальтовым дорогам, хотя моему Харлею от меня очень сильно досталось и грунтовых дорог, а хочется расширить границы, так сказать, познания, горизонты, то, конечно же, я очень давно уже задумывалась о втором мотоцикле, и это должен быть обязательно тур потому что бесчисленные тропы и дороги нашего Кавказа и других направлений, неизведанных еще, идем как грунт, да, горы, они... И покоримы только для вот, туристических эндуро. Да, да сейчас Харлей очень удачно выпустил Панамерику. Взять тест-драйв и, может быть, кто, кто знает. Они дадут... Дадут? Думаешь? Да? Я стерпеть терпеть не могу. Харлей. Почку, Почку заложишь. Да. <свят> кстати, у него у него все нормально. У него переключатели поворотников. я Меня все время непонятно. Вот, на Харлей садишься там или на БМВ, Вроде нормальный мотоцикл. Ну, вот эти поворотники. Каждый сука, ну, как лево, лево, да, право, право. Ну, для дебилов, что ли? Я поворачиваю направо. О, да, у меня правая рука тык тык повернул. Ну, то есть, вот это для меня было непонятно. На этом мотоцикле все нормально. Пульт все хорошо. Может быть, даже прокачусь. Но об этом мы поговорим в следующем видео. А сейчас мы пойдем посмотрим, погуляем по салону. Спасибо, кстати, ему на, за то, что. Что нас сюда пустил, кто да, разрешили. Кто сюда пустил, но она не пустили, да, погнали. Хок это по-английски вообще свинья, а если мы говорим о Harley Ones Group, то это сообщество владельцев мотоциклов Harley Davidson. Что это не здоровается? Это наоборот с нами никто не здоровается, а мы всегда открыты. Пока. Чтобы не было байкерского загара, рукава приходится заправлять в перчатки.